Всем привет! Сегодня я хочу провести очень интересный эксперимент. Это будет путь от какого-то вот обычного видео да, до самых популярных, до каких только дойдем. Ну, то есть все мы знаем, что у нас как бы после просмотра видео, вот мое последнее, например, у нас э, предлагаются более популярные видео. Но из всех этих более популярных мы будем выбирать менее популярные. Так, если вы запутались, не стоит э, отчаиваться. Сейчас объясню. Ну, то есть, выделяем сначала все более популярные видео. Так, ну вот, вот это, например. Вот это. Вот это, вот это. Вот это. Так, теперь пролистаем ниже и выделим вот это, вот это так это кстати мы не знаем это я буду заходить и просматривать вот так вот это, это тоже не знаем даже вот это популярно ну то есть из всех вот этих выбранных а, черт сложно из всех выбранных получается менее популярная получается вот это видео а, то есть она 155 просмотров а предыдущее было где-то 120. Итак, постепенным путем мы будем доходить до более популярных видео, и в итоге дойдем. Ну вот я не знаю, вот возможно будет тупик, такое возможно. Но вообще желательно, чтобы мы дошли до конца. Какой у нас сейчас самый популярный клип? Спасита? Ну может мы до него дойдем. А вы пока пишите в комментариях, на каких видео мы остановимся. Так, ну что ж, для этого перейдем на мой канал. Так. Блин, как бы это быстрее сделать. Вот. Ну и найдем для того, чтобы был наш путь длиннее, интереснее. Вот я не думаю, что это получится очень коротким видео. Хотя я пытаюсь говорить быстро, внятно, понятно. Но это видео будет длинным. Увы, такая вот жизнь. И найдем самое-самое последнее по популярности видео. Вот. То есть, чтобы максимально долгий путь был хотя тут особо о игра грево скейт никому не интересно два просмотра два и сто подов это я с разных аккаунтов вот два просмотра смотрите ну чё так ну этих я знаю вот тащерка у него вообще дофига подписчиков у него не может быть два просмотра клеопатра у него там тысяч 1030 подписчиков 90 не знаю рувин тоже популярный кле реалист так а тут вообще есть не популярный 25. Вот мое видео, 25 просмотров. Видимо, это следующее видео. Переходим на него. Так, всем привет. Огромное открытие различных сундуков, куча магических сундуков. Посмотри обязательно, это для тебя, <свят> зритель. Так, ладно, 25 просмотров. Можете смотреть видео, я оставлю ссылки в описании, если мне не будет лень, мне кажется, мне не будет. Так, вот, заметили, 30 просмотров. Пока что это минимально из, из, из наибольших. Так, 30 просмотров, 30. Эти тоже популярные. Блин, а потом-то надо будет посмотреть. Давайте посмотрим, сколько вот у этого чувака просмотров. Так, Привет, бро, а перед началом... так 82 тысячи. Так, ну тащика. Ну то есть следующее видео 30 просмотров, уже 30, видите? Пока что быстро нарастает, а потом они все рядышком будут, и вообще долгий путь. По, -по, По колоссальному количеству контента пройдемся. Видео 100, наверное, будет, я не знаю, но это такой большой путь, поверьте. Но Брайан Дит, его точно не надо. Так, я снова в игре, это мое второе пришествие на 9-ю арену, друзья, и снова с вами. Сам себе лайк поставил, как мне не стыдно. Так. 30 просмотров. Ищем побольше, побольше, побольше. Считайте, сколько там видео, потом напишите в комментариях. Вот, 63 просмотра, вроде мало. И снова мое видео. Ну, пока что по моим прогонимся, видимо, до самого популярного. Опа, на ощупь, не 63.70. Нас надо. Ладно, ну, типа, <coughs> YouTube старые данные вот здесь посвящают сбоку. То есть, вот в этом районе. Так, 93 тысячи, ну да, достаточно мало, <смех> не для меня. 53 тысячи, его уже ближе. 41 тысяча, вы смотрите. 17 тысяч, еще лучше, еще ближе. Так, в общем, 1,7 тысяч просмотров. что там дальше, может, еще меньше будет. Тащерка снова популярный. Так, парфюрон какой-то. Давайте посмотрим пятнадцать тысяч, не вариант. Всем привет, Ай, с вами Лев Чичуля. Мешает. Так, и 1.7, да? Надо на новый открывать. Клеопатру. Ну может у Клеопатра меньше, в чем я сомневаюсь. Так. У нее 24 тысячи, все. Получается, переходим сразу на вот это видео. Спарки пятого уровня, максимальная прокачка. Как такие видео могут мало набирать? Спарки пятого уровня максимальный, ребят. Ну хотя может это кликбейт, я не знаю. Вроде по лайкам и дизлайкам это не кликбейт. Давайте вот я его, получается. Ну, оно у меня в этом видео попало. Так, вот дальше смотрим. 59 тысяч просмотров. Ч еще можно там? Так, э, Кирюха какой-то. Давайте в новом окне. 165 тысяч эм, не вариант. Так, 59 тысяч. Самое интересное, понимаете, я же их и получается. Типа у меня меньше процентов. Всем привет, ребята. Ой, фу, -мо, что я натворил? Сейчас верну. Так, я верну И мы снова будем сейчас смотреть. Я случайно нажал, потом что-то закрыл, вообще разволновался. Так, 79 тысяч. О, она. А, тут еще можно посмотреть. А, ну это уже не то, это уже дальше предлагают. 57 тысяч. Так, ну 57. Вот, 5 и 3. Спарки умеют тащить. Ну бас, все идеально. Вот его берем, давайте посмотрим. Всем здоровье! Спарки умеют тащить круто наверное ну лайков пять раз больше чем дизлайков значит нормальное видео так о смотрите 6 и 2000 запомнили да типа мы сейчас будем только на вас смотреть 59 тысяч чувствуем мы здесь надолго потому что разница 500 просмотров но ну, это фу, не знаю 43 но это уже меньше чем 5 3 поэтому она не включается 5 девять тысяч так, 2 и 7 еще и меньше так, так, так, вот этот может набрал Анатолий Рубальченко. Я всех приветствую, с вами Анатолий, дядя тети. здравствуйте. Ну что, дорогие мои. Нет, пролетел? у него. У него 8 четыреста. Так, вот этот Туму Клэш. Перед началом ролика хочу вас попросить, чтобы вы поддерживаете. Шестьдесят тысяч. Тоже не вариант. Рудник. Теперь мы всех так будем проверять. Хей -хей, ребят, всем привет! С ни вами хрена, я, Руника, и сегодня мы с вами снова будем играть на приватном сервере. 19 тысяч. Так, ну и получается, нашим следующим видео будет для просмотра сломался клановцы. Ух ты! Всем привет! Так, 5990 просмотров. Че дальше? Чувствую, я скоро выдохнусь. Мне кажется. А можно будет растянуть на две части. Ну ладно, мне достаточно интересно, просто я чувствую, что мы тут надолго застряли на этом нубасе. Советую, кстати, вам также делать, потому что это реально интересно. Это, ну блин, просто для себя. Ну то есть просто накручивать другим просмотр, смотреть за сколько... Ну то есть можете также сделать и написать в комментариях, за сколько шагов вы добрались до тупика. И написать, можете ссылку там оставлять, где тупик, что. Можете вообще весь свой путь написать. Но я не знаю, это как хотите. Надеюсь, вы поняли мою цель. И сейчас мы будем ее достигать. Так, 5990. Так, эм, ну тут 18 тысяч. 15 тысяч запомнили поход ну, бы на 9 Вот, 11 тысяч, очень много стражей. Так, так, так, 11 тысяч. 5,3 уже было, при том то же самое. Уничтожаем Global, и тысячи. Мне кажется, это видео победило. Так, ну ладно, может, может меньше 6,2 будет и больше, чем 5,9 или сколько-то. Да? Так, 6,2, 6,2. Тема Present, кстати, у него видео такие как раз на этом уровне примерно. Давайте еще вот эту посмотрим. 120 тысяч. Прям шумят вообще видео. Так, 15 тысяч. Ну, понятно, что мы дальше выбираем 6 и 2 тысячи. есть ставим типа э, на превьюшке. Одна жизнь и там одна секунда осталась. Ну, такое э, интересующее. <coughs> так, 6 тысяч. А, уже 6,300. Ну, вот такая вот игра чем вот такой вот youtube хотя видео давнишний так ну вот мы видим уже у нас из предложений 13 тысяч 5 9 уже не работает туму клэш давайте посмотрим RTA, RTA, RTA. так смешно 525 тысяч но это конечно 43 тысячи и 37 тысяч Давайте вот это посмотрим. Продолжениемного 41 тысяча. Ой, Так, 41 тысяча. У нас пока что побеждает. Я уже забыл. 13 тысяч, запомните. 13 тысяч. Так, 13 тысяч. О, 8 и 1. Мне кажется, это больше, чем на нашем видео. Да, у нас 6 30. 8 и 1. Что ж, уже, уже нарастает. Скоро 10 тысяч будет. Здорово, Клэш. Это кто? Снова нубас. Так. Окей. Вот 15 тысяч. 20. так. 15, 15, 15. А, нет, 18 меньше. 11 тысяч. Снова тоже видео, очень много стражей. Так, 11 тысяч. 9 и 1 так, это у нас 8 и 1. Ну конечно, 9 и 1. То есть мы еще на 10 тысяч, даже не перейдем. Эх, сколько видео я уже сбился. Штук 10. Может посмотреть. Так, 9 и 1. бас вернулся, бас. Team 6 левел, Clash of Clans. Ляля-ля Тополя. Так, тысяч. Что ж, дальше смотрим. Ну, продолжаем свой путь. Вот 13 чувствуем мы сейчас долго по клэшу будем гулять. Просто это ну как пошли, так и до дошли. То есть, ну поехали вот так по видео. Нас теперь будут пускать на клаш. Пока там самый популярный по 50 миллионов не кончится, мы будем клэш смотреть. Ну ничего, моя аудитория из клешеров. <свы> так, 19 тысяч, да, 13 тысяч. Вызов от подписчика големы. Да, вызовы, кстати, тоже интересный контент. Так, 13. О, 10 тысяч. Ну, база в океаторе. Нифига ни себе. Круто. 9 и 9 тысяч. Ну. 9,9 выигрывает, чё. обходит всех своих соперников. Так, в новом окне. YouTube, у микрофона прилип о полтора миллиона впервые по-моему больше миллиона вот так открываем в новом макне. так уже к миллиону близимся да кстати можно же еще сделать более интересную тему то есть от самого популярного идти к менее популярным ребят если вы это хотите то пожалуйста организуем это в принципе мне на пользу пойдет поход нубаса в мастер лигу Давайте посмотрим. Еще не 10 тысяч. 9929, да. Без 71 просмотра ты вылепил число. Год назад вышло. Так, ну ладно, это тут все соотношение нормально. Но теперь эм, меньше 10 тысяч не будем так. Так, 33 тысяч. Если бы, конечно, предлагали такие. 17 тысяч. Да, это окенатор. Так, 10 тысяч. Вот это, наверное. Потому что там даже не 10 и 1, там просто 10. Или стоп. А, у двузначных количеств тысяч. После запятой ничего не идет. Короче, у них нет дробной части. Так, сколько? 10 тысяч. Да, видите, 1060. Так, стоп. скажем мне. Уже 10600, стремительно растем По 500 просмотров. Mm -hmm. Я, кстати, потом же, наверное, буду смотреть, как это видео набирает просмотры. И сравнивать его с этим видео, которое я просматривал. Так что поможем подняться до уровня, и спасибо. Делитесь, не забывайте. Так, 10600. Слушайте, мне все интереснее и интереснее. Даже спать перехотел. 15000. тысяч. Mm -hmm. Так, давайте это в новом окне откроем. 5-700, увы. Видите, Клеопатра, на 5-700 иногда. Так, 15 тысяч. О, 11 тысяч. ловушка заморозка. И снова Нубас. Кто бы сомневался. Ладно, Нубас так Нубас, что? Спонсор нашего ролика. Так. Ну ладно, тысяч уже много. Уже фига Фигара тысяч Ну что ж, какова жизнь? Так, ищем более 11 тысяч, то есть mm -hmm. well, we? well, so 12 с чем-то так семь с половиной а, мало 23 тысячи строитель ушел в лес нормально 23 тысячи так то если вот сейчас нажмем будет круто а 10 тысяч уже мало вот такая вот история да. ну 13 тысячи много а так там сколько было о идеально мы сразу в два раза улетаем это круто это не может нас не радовать так 23 тысячи строитель ушел в лес. Ну, что-то, наверное, уже больше интересно. О, видите, 42 миллиона просмотров. Вот этот клас клас. 42 миллиона. Ну, то есть, мне кажется, до вот этого видео еще дойдем. Постепенненько. Контент всякий. Просто а, так много интересного. Мне кажется, это интересная тема. Я не знаю, может. У кого-то она есть, просто по-другому называется. Но у меня так... Я еще сам не придумал, поэтому не говорю как. Так, строитель ушел в лес. Ну, уже 23 500, нормально так. О, фармим на короля. У меня, кстати, такое же видео было. Привет, Clash of Клен. Так, сорян, я сразу... уж. На... Уш... Сразу нажал, а я должен был... А, я же уже... Нет, я еще не проверил. 28 тысяч о 23 тысячи ну ладно мы тоже не будем выбирать но ну, одна и та же тысяча снова 23 так базе games какой-то так знаете смотрю на этот лагерь 269 серьезный человек 334 тысячи так а тут 6 и 2 ну то есть уже на 28 тысяч переходим Чувствуете? Вроде стремительный рост, но как-то все равно медленный. Вот это 28 тысяч. Ну, фармит черный эликсир, это уже не засчитается. Вот, 45 тысяч. Пока что минимальное. Уже, уже такое серьезное число. О, 39 тысяч. 39 тысяч. А 27 считается. Нет. 39. Так, ну это да, вот следующее видео соответственно у нас 39 тысяч 39 если есть какие то вопросы я может я ошибся я мог ребят знаете кулаком можно вот все просто отшиб короче мозг это идет нас от организма и все так 39 тысяч уже такое серьезненькое число кто это снова ну бас ну естественно в смысле нет просмотров получил книгу видимо самое новое видео так давайте может может они уже там накрутились да ё-моё грузись черт компьютер устал 3500 но это только что вышло видео то есть а можете смотреть я не знаю это ваше дело так 39128 но это вроде а да, 128 пока что минимум. Вот будет лол, если это реально следующее видео будет. Такие резкие скачки, тоже интересно. Интересный поворот. А, 27 не подходит. Так, что это же я только что смотрел. 56 тысяч. Ну ч, пацаны, РДА. Так, что такое РДА, Ребят, я вот реально без мозга. Не знаю, что такое. РДА, но чувствую, что-то интересное. Понятие клашевская, ладно. 41-900, ну, естественно. Кто быстрее пройдет лабиринт, хотя бы на Парадоху перейдем. Так, ну да, вот Парадоха, значит, следующий. Вот без лола обошлось без рофов. Ну, хотя бы уже 40 лет взят. 42 тысячи. Так, Парадоха. 999 лайков. Давайте я даже тысячный поставлю. Все теперь. Ну, а красивое число, 1000. Так, 1997 Ч ⁇ дальше, что дальше? Чё, тут уже в миллионах идет? Эм, 173, 142 тысячи. 103 тысячи. Так. 103 тысячи. 650 нам не надо. 103 тысячи, ну-ка, здесь... О, 73 тысячи. <кхем> а, ну, бас снова. Так, <кхем> чёрт. Ладно. 112. Ютуб не должен за это заблокировать, потому что... нет ну, не доказано, что там что-то плохое. <клёв> вот, мы уже переходим на непроходимый лабиринт для варваров. 63 тысячи 300 просмотров. То есть, уже 60 тысяч, серьезное такое число. О, 60 тысяч, мне это и не снилось, ребят. Мне это и не снилось. Нет, мне снилось, но, блин, мне это не скоро видеть. Челлендж, да или нет? Снова, на бас, сколько можно? Меня уже начинает тошнить. Так, 84 тысячи, да. Поскорей бы до его недостигаемой границы дойти. 84 тысячи. 76 тысяч. Так, это тоже Нубас, да, ⁇ -мо ⁇ 72 тысячи, и снова Нубас. Ну, 72, так, 72. Ну, 900 лайков. Лайка босс Прям это. Так, ловушка для Нуба, вебка. Он с вебкой тут. Можете посмотреть. Прохожу большие игры кланов и улучшаю вот эту фигню. Ладно, Мейк. Нек это уже лучше 76 тысяч. Интересно. Давайте в таких случаях. Вот если там 76, там 76. Я просто проверять не хочу. Просто. Ну, ну, зачем? Первое видео, кто? Просто не хочу на Нубаса натыкаться. Все, надоедать начал. Ребята, не хейтите меня за нубаса. Хотя можете их хейтить, мне пофиг. А, ну что, ну блин, э, столько вот, вс все его видео попадают. Мало ли, вдруг в этой рулетке выиграть, ну бас. Так, 72 тысячи. 25. Так, 72. А, клэшовку Так, кстати, нормально, особенно такая тема. 25. Окей. Так, значит, что у нас там 76 тысяч. Прохожу большие игры кланов. А, а уже 77. Ну, Ничего страшного. Нейк. В этом видео я покажу какие прохожу игры кланов. Новичок. Нейк. Интересно, интересно. Кстати, вот так, наверное, и натыкается на таких менее популярных. Я и на Клеопатру рано наткнулся, у него было 1004, а сейчас уже, не знаю, там 1040. Я вообще начал замечать этот контент вижу просто. Ага, этот станет популярным. В 50% случаев я угадываю, они потом раз в 10 становятся популярными за пару месяцев. То есть. Ну не знаю, а сам я чуть на одном месте. Волочусь. Так, вот, 82 тысячи, забираем гемы и награды. 82. Не, это реально много. 75 не подойдет, да? Так, рудник, давайте посмотрим. Ну мне кажется, это очень. Хейо, ребят, всем привет. С вами я, Рудник ладно, 19 тысяч. Фиксплей. Это больше миллиона. Рудник А, фикс плей больше него. Так, um, ну вот, видимо, следующее видео будет у нас 82 тысячи. Гемс игрок клана. Саня HD тоже клевый чувак. Блин, 219. А нет, он же не растет. Я на него примерно с таким же количеством наткнулся. Так, um. Ну 82 тысячи. Скоро соточка, да, уже соточка. То есть, ну, видео 20-30 назад было 10 тысяч, сейчас уже соточка. Фух, столько, блин, такое-то, такое времени уже дофига прошло, минут 25, наверное. Так. 313. А что-то я даже не вижу а, меньше соточки. Так, окей, тогда смотрим. Так. 543 тысячи, сомнительно. 543 тысячи. А, вот 88 тысяч. Значит, она у нас. 75 тысяч бесплатных EMAS. Что? Даже я бы удалил. M. Ну, посмотрите, явно это вас заинтересовал. Армгеймер, че, 485 тысяч подписчиков. Как давно я на него не заходил? Было 200 тысяч, вот признаюсь, где-то весной десной было 200 тысяч черт меня это удивляет ладно <свы> читерский баг в clash of clans 94 тысячи не хотят нас на сотку пускать а -а -а -а, но все равно мы дойдем видео через 6 точно <свы> ну ауру сомневаюсь что он вообще меньше 100 тысяч <свы> 522 тысячи шампанов нет это по-моему его самое популярное видео очень. ну у него четвертая часть просто 295 тысяч так окей значит так а у нас сейчас будем смотреть видео а вот еще школьник понтовался давайте посмотрим как вариант 584 тысячи топ Читерский баг в Clash of Clans. Читерский баг в Clash of Clans. Смотрим. Эм, ну и так. Заходим только. 95 тысяч. Ой, блин, столько ссылок будет. Ребят, вот ради интереса можете не смотреть туда вниз. Ну, хотя я бы уже давно вычислил по длине видео. Ну, я бы не переходил сразу в конец. Ну чё? Я бы слушал, потому что сейчас вот я много полезного рассказываю. Ну, по крайней мере для меня выводы полезные делаю. Так, как бесплатно завершить постройку БАХ? Тут интересное видео, ребят. 351 тысяча. Я это сделал и получил плюс две лиги сразу. Но это можно и в драфтовых сундуках. Ну, а так у нас холдик. 185 тысяч пока что на примете. 185 тысяч. Так, 185 тысяч. Эм, ну, получается, это минимально. Вот, сразу в два раза. Мне нравятся такие порывы. Давайте вот это видео еще раз И я потом продолжу для себя съемку. А вот для вас сразу. Пау. Фух, я вернулся. Так, теперь мы снова можем э, искать более популярное видео. Так, вот я уже вижу Зебраил Zib ТВ 224 тысячи. Давайте большое улучшение построить, посмотрим. Так, я посмотрел, там 28 тысяч. А, дальше Зебраил 366, не вариант. Потому что у нас 224 на примете это то холдик тоже подозрительно мало, я не знаю. Бойцы, мою Нужно уничтожить... Понятно, 53 тысячи. Быстро. Так, в новом окне. 97 тысяч. 5, 343. Ой, ну это, мне кажется, тоже много набрало. 304 тысячи. Так, теперь ищем. Это видео 69 тысяч. Бош Кипер. Может он что-то мало набрал. Здорово, друзья, у нас сегодня в этом ролик покоя. Понятно, 25 тысяч. Мэтмен. Блин, не то. Мэтмен, давайте посмотрим. 157 тысяч, ну-ка. А, у нас 188. То есть пока что 224 тысячи на примете. Тут нигде не написано практически. Так, 224. Ну, видимо, следующее видео будет 224 тысячи. Я просто плачу. Давайте этого парня выберу. А Выбили второго магического лучника. О, у кого-то уже два магических лучника. А кто-то 6 месяцев не играл. Да. <смех> Ладно. Чувствую, мы сейчас по Зибраилу пройдемся. Uh, что чтобы вам так везло типа 261 тысяча. а уже 236 у этого видео да черт 261 так да, миллион это вообще много а это год сон его тоже недавно начал смотреть 290, нет, 261 меньше. Так. 147, музыка прикольная вообще. 328, тащилка. <coughs> У него больше, наверное. Вот. 279. а, я видел это видео. Ну вот 261 тысяч следующие, который уже набрало 266. Да, так вот происходит. Чтобы вам так везло. Звучит как проклятие какое-то. Чтобы вам так везло. -мо, Ну что так происходит? Ну чтобы вам так повезло, блин. Ладно, давайте посмотрим. Грифер 100 тысяч рублей там. 428 тысяч просмотров. Так, пока что минимум это 400, 428 вот это. Ну, ну, это вряд ли будет, потому что резкий вот рост. Просто посмотреть в эту ультрареалистику. Так, 428 тысяч. Так, так, так, так, так, так. так. О, а что это 513 тысяч. Ух ты, прикольно. С вами тут и сегодня, ребят. Ни хрена себе. <laughs> Офигеть. Мы будем сай... Офигеть! Это это Clash of Clans в Майнкрафте. Во. <laughs> Ладно. 722 это много. Блин. Чё? Как обратно перейти? Что я сделал? Сейчас подождите. Я понял, это окно надо было просто закрыть. Так, ну чё у нас там? Вот это было, да? Так, дальше. 449, а там, по-моему, 428. Давайте Павла Шампанова. Ну, это популярное бы видео. А спонсор этого ролика является... Миллион Так, дальше вот это видео. Всем привет, с вами Терасер. 522. Ах, блин, как мне это надоедает. 684. Так, это 125 тысяч. Ну, хотя бы уже что-то другое, тема другие. 3900 тысяч. Может, на эти сезона. Как заработать школьнику? Мне пишут постоянно. В игру класс Рояль задонать... 767 тысяч. 767. Привет, дорогие мои друзья! Привет, выжив! 275, ну-ка. Да, 275. Понятно. Так, что это было за видео? -то? Вот это вот сто... дом за 100 долларов. Так, 95 не то. Но ну, значит, смотрим дом за 100 долларов. Привет, дорог... Так, VIP <кхем> дом за 100 долларов. Металлическая комната 3 на 3. Last day что то по-моему, какая-то интересная игрушка. Вот я сразу вижу. Так, ладно, 275 тысяч. Давайте я сейчас сам пробегусь по этим видео, запишу себе где-нибудь, а то вам, наверное, надоедает. Так, ну все, я это уже все сделал. А как правильно строить базу? 120 тысяч. Надо сначала посмотреть. У нас 275 тысяч сейчас видим. Так, Лекс, 418 тысяч. Армия против катапульта. 98 процентов. 2,6 миллиона. Вот это Олпен. Олпен <coughs> у нас 2,1 миллиона. Дальше 50 тысяч. То есть пока что минимум это 418 тысяч. Так, меч на бесконечность не подходит. А, о, а, 418. Вублер э, на 197 тысяч снял. Эм, так, дальше. Капитан Прайс. На 3,9 миллиона снял. Так, мультик Майнкрафт анимация. 374 тысячи. Уже меньше. Так, если бы всего один верстак, по-моему, это меньше, чем сейчас. Да, 275. Вот, девяносто 294 тысячи. И опять мы возвращаемся в этот суперселловский. 294 тысячи. Ну так вышло что? Mm. Ладно Сму э, Вот тест на психику в Clash Сейчас посмотрю следующее видео Так, ну все, я выписал у себя на листочке э, Получается Сундуки сына маминой <laughs> Сундуки сына маминой подруги 153 тысячи У нас не хватает Ну, то есть, типа у нас 294 тысячи Это видео Все грехи фильма тачки Один миллион набрало Ультимейт, вот это вот, фигня полтора миллиона. Клэш Рояль Funny Moments, 430 тысяч, пока что на примете. Так, дальше, Player One Games, 533 тысячи, 430 меньше. Super Heroes. 1 миллион. Вот это 100 принцесс, это 3,5 миллиона, офигеть. Дальше 475 тысяч. Нет у нас на примете 430. В какой туалет пойдет пека Да -мо, чё Эх. ладно, 516 тысяч набрала. Прятки на карте из мобильной игры. 3,7 миллиона. Офигеть можно. О, нашли секретный эффект на паркур карте. 386 тысяч. Ну то есть. Так, это 237, у нас уже больше. У нас уже 294. Поэтому переходим на 386 тысяч. А пока мы не начали. Уже 386, да. Вот, вот так вот быстро. Так, ну что ж. Я снова просматриваю все видео. Смотрю, сколько там. Ну давайте пока так. Так, 810 тысяч. О, 447 тысяч. 447. лет и лава, паркур, карта. 390 тысяч. Это меньше, чем у нас. Ой, больше, чем у нас. Это... У нас 388 тысяч, тут 390. Так, так, так. Ну, скорее всего, будет вот это вот за 390. Так. Всем доброго времени сутков. 230. 390. Сомневаюсь, что найду что-то меньше. Так, 390. Кажется, Изи Всем доброго времени сутков. А, уже 392. Ну, ладно, чё. Успей убежать от лавы, 426, хорошо. Так. Судя по комментариям с прошлого ролика, я так понимаю, что вы хотите, чтобы... 246 не подходит. Так, 426 тысяч, смотрим меньше. 319 подойдет? нет. Так, реакция на самые старые карты в Майнкрафте. Здорово, перси! с вами я, Жега, и добро по... Миллион 45 тысяч. Так, 544, так, 525, ну то есть следующее видео уже больше 400 тысяч, 426 тысяч. Всем да. доброго времени суток, уже RMS... Блин, меня тоже всем доброго времени суток, у меня крыша <свят> <свят> едет, ладно. Так, 429 тысяч, мне просто так проще без листочка, простите. И вам, наверное, так интереснее самим убедиться, что это правильно, потому что сомневаюсь, что вам захочется Проверять каждое видео, при том, время-то пройдет. Битва мини-армии. Алмазная армия против, видимо, золотой. Так, давайте посмотрим. 429 Всем доброго времени, сутка, уважаемые зрители и подписчики. 570 тысяч. 570, 570, на примете, на примете. Так, читерскую систему, или что там? Эй, чё, Ой, меня зовут... 807 тысяч. 570 пока что минимум. 570, уже полмиллиона. Офигеть. Я до таких не дойду, наверное. 522, это просим, сынок. Так, 522 тысячи. Всем приветствую память. Расира мы продолжаем играть в мысли. 565 тысяч, не работает. Так, 522 тысячи. Чувак, а эти расира... У терасира что-то вообще не показывает просмотр. Так, ну, видимо, про Симпсоны сейчас будем смотреть. Привет, друг, наверняка тебе интересно. Да. Так, про Симпсоны. Уже больше 500 тысяч. Круто. 522 тысячи. Интересно. Ну, здесь хотя бы показывать. 1,3 миллиона. Вот будет круто. Будет рофл полнейший, если мы сейчас перейдем на 1,3 миллиона. Просто вот круто будет. Так, 1,3 миллиона. 395 не подходит. А 910 тысяч. а 910 тысяч. битва в лавовом мире. Так, нифига. 825 тысяч. Черт, это уже интересней становится. Я жду, когда мы на миллион перейдем. Лучший русского ладо. Три миллиона 176 тысяч. Ну это конечно, это вещи с Алиэкспресс. Самый годный контент, видимо. Так. Ну 448 не подойдет. 639 тысяч. Все-таки это побеждает. Да. Переходим на яблоко богов какое-то. Грифер шоу, алмазное яблоко богов. Как стать бессмертным? Майнкрафт на сервере. Ясно. <связанная> Полезная информация. 640 тысяч. <связанная> так, на примете грифер шоу самая новая ловушка. 828. Так, Грифер Шоу набил 4, чего-то там. Всем привет, ребятки, продолжаю снимать для вас. Больших сундука, как в Clash Royale, так больших сундука здесь. Так, там 400 тысяч что-ли было. Грифер проиграл 100 тысяч рублей своей, а? О боже, такая занятная тема. Ладно. Так. Ну, пока что 828 тысяч, да? Ч ⁇ -то, по-моему, я знаю... 790 тысяч. Ага, найдем чего нибудь меньше. Нет, 790 тысяч, отлично. Резко поднимаемся. 790, -го. ох, как круто-то. Отстроили карамельный замок. Роблок стиком. И игра сменилась. Это это еще лучше. 794 тысяч. О, 972 вот. Круто круто. Если мы сейчас перейдем. 906 тысяч. Так так так так так. Что тут еще? 770 подойдет? Нет. Так. 9400. О, Димастер. Давайте посмотрим. 924 тысяч у нас тут сколько было 906 меньше Так, 906 до да, 906 тысяч следующее видео Следующее видео Безумно дорогой дом на дереве что-то Снова Roblox тиком Так, 908 тысяч уже Ух Так, это миллион Миллион миллион миллион миллион вы Рост 924 тысячи. Чувствую это будет в следующем видео 924 разглабил дорогую тачку привет меня зовут 967 тоже рядышком Так так так поэзи Ну значит это видео за 924 тысячи которое набрал Так где она где она где она Вот она Очутился на необитаемый Всем привет острове. ребят Отлично и строю себе огромный корабль roblox Так, двадцать 924 Девятьсот четыре тысячи. Два и девять миллиона. Ну, будет круто, да. Всем привет, ребята. Вот чувствуем мы сейчас на миллион перейдем просто. Бабушка дает Боже мой, ч за страсть? Всем привет, ребята. С вами Аид. Сто семьдесят тысяч. Попал в лабораторию к злому ученым. Всем привет, друзья, с вами Аид. Миллион двести тридцать четыре тысячи. Эх, миллион двести тридцать четыре. Попал в лабораторию, запомни. Так, ешь. Ну, там раньше 1,2 миллиона. Так. 1,2 миллиона съел там, ч? я уже забыл. Uh, блин. Попал в лабораторию к злому ученую. Всем привет, друзья! Майнкрафт, по-моему. <къех> так, 1 и 234. Все, уже больше миллиона. Больше миллиона. У -у -у -у. Как до этого числа дойти? Я вообще не знаю. <къех> Черт. У него 2,6 миллиона подписчиков, ребят. 10 крутых способов сбежать из комнаты. Полтора миллиона. Так, крипер Десантник 1,8. Охренеть. То, снова полторами тоже не считается. И всем привет, дорогие друзья. 1,3, черт. Кока-кола плюс меда с Майнкрафт. Вы серьезны? Блин. 1 Блин. 1,3, окей. Всем привет, ребята, с вами. Да. Можно дальше не проверять, потому что по моим всем условиям это и есть следующее видео. Потому что это 1,2, okay, это 1,3. Очевидно. Но что типа меньше 1,3 и больше чем 1,2 ни нигде нету. А если еще одно 1,3 встретится, то э, я все равно выберу это. Потому что это первое, как я уже говорил. Так вот, закрашили сервер Лаки Гонка. Полтора миллиона, окей, полтора миллиона. Ну значит, ищем 1,4 миллиона. 1,8. Канал Кейна. Думай, чтобы пройти. Всем привет, ребята, с вами я... 851 тысяча. 99% людей не метро. 273 тысяч. Так, это 1,3. И мастер, дизастер. Всем привет, ребята, с вами Аид, и сегодня мы сходим... 521 тысяч. В смысле, Аид, тут написано, где мастер. Так, я точно на то нажал. Всем привет, ребята, с вами... Да-да-да. Так, окей, 520 тысяч, мало. 1,4 миллиона. Где? Я не знаю, А вот, всё, тут уже миллиона. Закрашили сервер. О, уже полтора миллиона, офигеть. <къех> так, 3,4 миллиона. мне будет круто, если сразу на 3,4 перейдем, до сомневаюсь. Летние прятки. Открыть ссылку в новом окне. Всем привет, с вами Аид, и сегодня мы. 1,9 миллионов. Запомнили. Так, канал для ленивых. Мод для ленивых. Я уже крыша видел. Не... Так чем 784 тысячи ага у нас 1 и 9 на примете окей 2 миллиона ух по лезвию значит следующее 19 вы помните что это было по моему вот это всем привет с вами да. Аид, и сегодня мы с ребятами будем играть уже 1 и 9 ребят 1 миллион 900 тысяч по майнкрафту сейчас долго шастать не будем ну, надеюсь, все таки что нибудь другое будет на примете. Так-так-так-так-так, надеюсь, это не тупик. Вот, прятки в ангаре. 2,1 миллиона. 2,1. Так, прятки в Макдональдс. -мо, одни прятки. Привет чё? с вами, а иди Полтора миллиона. Так-так-так-так-так, два с половиной, это 2,1 было. Так, это чё у нас? 1,4. Так, это, это как чё, говно? Да. всем привет, ребята, с вами. 1.1. То есть было там что-то. Я уже забыл. Так, что было? А, прятки в ангаре точно. Всем привет! Ангар почти как мой город называется. Ладно. Два и 150 тысяч. Уже 2 миллиона, ребят. Переходим дальше. Ботинки суперскорости. Всем привет, друзья! 940 тысяч. То есть, прятки с порталганами 3 миллиона. Пока что напрямитель. Охотники за кроватями. 1 миллион. Черт, мне интересно, где тупик. 2,7 миллионов. Красти Крабс захвачен. Захвачен. Так, 2,7 миллиона. О, прятки на карте Clash of Clans. Жесть. Хотел бы посмотреть. Серьезно. 2,7 миллиона. А то, что было, тоже 2,7. Так, давайте я даже так нажму. Посмотреть позже его. Так. 2,7 снова. О, 2,4. Хопа на раунд. Прятки на карте из мультика. 2,4 миллиона. Блин, это все интересные темы, но я бы не стал тратить сутки своей жизни на такое. Я в чем-нибудь другом посижу. Лучше для вас видео засниму, на самом деле. Так, 2,7 миллиона прятки на карте. 5 на Чейз Фредди. 2,7 прятки на карте вверх. Да черт. Всем привет, с вами Аид и сегодня... 4 миллиона. Он на что? Так, 2,7, 2, так. Ну, остались на примете 2,5 и 2,6. Естественно, победила 2,7. Прятки на карте 5 ночей сходят. Всем спорта. привет, с... 2 миллиона 700 тысяч уже. Так, 1,8 миллиона. Блин, все в миллионах, у меня крыша едет. Я такого никогда не видел. Всем привет, друзья. 1,234 тысячи. О, 3,1 миллиона, скорее всего это следующее видео Опасный огородник лезет на чужой огород Логично 3,7 миллиона Ну чё, ну серьезно, ну блин Хочется ж посмотреть, заразы Себе привет, ребята, с вами 3 миллиона, а то было 3,1, да? Победил Ч там, стал супершпионом, да? И копы, и преступники так, ну значит, стал супер шпионом Всем привет, ребята! следующее видео. Так, 3 миллиона уже. 3 миллиона, а я уже устал. Так. Ставьте лайк, если тоже устали. И советую вам отдохнуть, как и мне. Потому что... Я при том, знаете что, я еще не знаю, как загружать видео длиннее часа. Поэтому, скорее всего, будет с обрывом. Но я попробую что-нибудь сделать. Очень хочется что-нибудь сделать. Ой. Может на две части растем. Может вы уже во второй части. Я не знаю еще. Так, 3 миллиона 78 тысяч. 100. Окей. 4,4 миллиона. Террасер-плей. Всем привет. С вами Террасер. 522 тысячи. Мало. Так, ч там на примете-то? 4,4 миллиона. Ну будет круто, будет круто. Побыстрее бы туда. Всем привет, друзья! Я с вами Ял и хочу вам. 1,9 миллиона. Так, так, так, так, так. 3.8, окей. 3.8 тоже нормально. Давайте, давайте, хоть бы 3,8. Тут еще много видео. Всем привет, с вами Тирасер. Идем мастер! Да, и сегодня мы, ребят, продолжаем... 584. Так, а нам надо... А, вот 3,8 победил. Ну, это что-то вообще уже много, ребят. 3,8. Это уже необычные видео, вы же понимаете. 3,8 это реально. Ух, мощь такая. Это вам необычные люди снимают. Вот, смотрите. Да заставка вообще мастерская тут. А... Колючая проволока, Все на свете. Как они это делают? Блин, ну где они находят такие оригинальные заставки? Сто пудов, ну, то ли сами сделали, но я сам такое не сделал. Я даже не знаю, как делать. Ребят, если знаете, пишите вообще вот без проблем. Крутая заставка. Так, я Лап, он же тоже вроде популярный. 3,6, ух, чуть-чуть. 200 тысяч не хотел, чтобы мы на него перешли. Ну, мы и так на него перешли, наверное. Да. Мы от него не отталкиваемся. 2,4 миллиона. Так, у нас на примете 4,4, по-моему, или сколько там. Всем привет, ребята, с вами Аид. 740 тысяч, ясно. Так, канал Яйла. 4 минута, 4, 3, значит переходим на надеюсь ты не тупик сейчас еще раз посмотрим блин серьезно это тупик неужели 3-4 Всем привет, ребята, с вами Аид, сегодня мы... Кажись, это и стало нашим тупиком. Вот такая вот фигня произошла. <звы> да, ни ничего популярнее нам YouTube не предлагает. Ну вот, вот это видео, которое я хорошенько оценил. <звы> Начало. <звы> вот оно и стало крайним. Давайте его лайкнем. Типа, ух, победил в нашем этом в нашем соревновании так 3.8 нормально так нормально дошли но это даже не в тысячу раз меньше чем диспосит даже не в тысячу раз понимаете YouTube нас не хочет делать не хочет перенаправлять на более популярные видео ну что ж принимайте вызов я думаю это очень интересно пока